«Будь мне твердым прибежищем, куда я всегда мог бы укрываться. Ты заповедал спасти меня, ибо твердынь моя и крепость моя ты». На Медне Библию читал, вроде бы дело знакомое, чуть было не сказал, что Библия – книга знакомая. Нет, брат, Библия – книга незнакомая, Библия – книга тайна как сама жизнь. Конечно, если буквы перебирать без осмысления и не затруднять себя пониманием смысла жизни, своей собственной жизни, тогда, конечно, пролистал страницы, пересмотрел слова и главы, и можно похвастаться перед своими, мол, я всю Библию прочитал, уже второй раз. А когда думать станешь, да не просто об истории прочитанной, а о Боге в истории, о своей ответственности, о Божьей воле прямо теперь, как Он действует моими руками – как мои мозги его волю святую разумеют и как транслируют в пространство жизни, возникает страх. От чего страх? Так, брат ты мой, как только всерьез свои поступки оценишь, как только мотивацию своих реакций, слов и дел взвесишь на весах божьего объективизма, так возникает понимание своей истинной пустоты и верховенства капризной плоти. Ведь именно от подобного страха люди уходили в скиты, создавали монастыри для того, чтобы свою жизнь освободить от лукавства, от зависти и злости, чтобы преодолеть непреодолимую пропасть между святостью Бога и нашей реальной человеческой подлостью. Немногие уходят в монастыри, чтобы смирять свою греховную плоть. Большинство предпочитают убивать совесть, убивать все, что обличает неправедность и зло. Сознание неправильности жизни провоцирует на войну против тех людей, которые своим даже молчаливым присутствием обличают эту самую несправ... неправедность. Так Каин убивает Авеля, так православные убивают баптистов, так коммунисты убивают и тех, и других, так Россия убивает Украину. А я читаю. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего единородного сына, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Понимаешь? Всех нас ведущих нашу грязную войну в семье, в стране, в церкви, в мире, Бог возлюбил. Опаньки, вот тут и дрожь по коже. Мы думаем, как же и где же Бог, почему Он не вмешается и не остановит смерть? А чуешь, какое лукавство в этом якобы ожидании Божьего вмешательства? А за ним скрывается и осуждение Бога, вплоть до отрицания его реальности. Коль уж такое зло творится, то, пожалуй, Богу все равно или его вообще нет. Но ведь всю эту смертельную трагедию творим мы, а не Бог. И врем мы, и крадем мы, и убиваем мы, и ненавидим, и завидуем мы, и умираем в своем зле мы, и горько плачем в своей зависимости и беспомощности от зла мы, и не верим Богу мы. И такой мир Бог возлюбил, и за таких нас, за меня, отдал сына своего на смерть.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 Чтобы спасти от смерти, чтобы не погиб человек, чтобы всякий человек мог спастись. Что может быть больше? Вот тут начинается головная боль. Бог сотворил нас по своему образу и подобию. Среди всех элементов подобия, элемент любви к миру, пожалуй, самый высокий. Теперь ты это прочитал. Теперь ты увидел одну из граней совершенства Бога. Теперь твоя очередь, познав любовь, вырваться из плена зла и водвориться в святости любви. «Полюбить мир, как любит он. Семью свою полюбить. Землю прекрасную с ее полями и лесами полюбить. Весь живой мир полюбить. Людей, всех цветов и языков и обычаев полюбить. Слышь, любить всех, весь мир, как любит Бог, с готовностью отдать сына для блага другого. Так украинцы, сегодня защищая свою землю, свою семью, отдают жизнь свою. Почему они отдают жизнь свою? Кто забирает жизнь Украины?» Кто забирает жизни сыновей и дочерей Украины? Это мы, россияне, забираем жизнь Украины. Это мы, вооружившись до зубов, день и ночь убиваем Украину. Убиваем своей клеветой, своей ненавистью убиваем, и своими ракетами и бомбами убиваем, убиваем Божью любовь. Вот там, в пекле смертоносном, Сын Божий Христос обнимает умирающую Украину. Каждого убиенного нами Христос обнимает и шепчет «Я с тобой, не бойся, я тоже убит, я умер за тебя, я воскрес, чтобы дать тебе блаженную вечность. Так возлюбил Бог мир, Бог спасает мир. А что делаем мы? Мы уничтожаем мир, мы противимся Божьей любви, мы в армии врага Божьего, в армии сатаны. Ничего себе, я похолодел, руки трясутся, едва перелистнул страницы Библии, читаю, всякий, ненавидящий брата своего, есть человек-убийца. А вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей».